Партнеры «Показу» – эзотеричная школа «Кайлас» и тибетская формула. Хочу задать вопрос вам. Сколько стоит наша жизнь? Может ли жизнь человека стоить определенную сумму денег? Как ни странно, так и есть. Наша жизнь стоит определенную сумму денег. И вот мое доказательство. Оказывается, каждый раз, когда человек идет на работу, после этого приходит домой, после этого идет на работу, после этого приходит домой и после этого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 мной проговоренных пунктов попробуем обозначить для себя. Итак, получай удовольствие. А теперь давайте вернемся. Мы от работы получаем удовольствие, когда мы работаем. Когда мы живем, мы испытываем состояние эстетизма или мы не испытываем это состояние эстетизма каждый раз когда мы приходим домой кушаем ли мы со с красивых скатертей из красивых тарелочек с теми людьми которые нам нравятся а ведь вы наверное знаете что те люди которые достигают материального прироста в своей жизни или материального благополучия это люди которые прежде всего являются эстетами мой совет вам каждый раз когда вы приходите домой или каждый раз когда вы находитесь где-либо получаете эстетическое удовольствие от того что есть вокруг вас. Постарайтесь рассмотреть, из чего вы едите Кто эти люди, которые находятся рядом с вами? Начните получать от этого удовольствия Не зря в народе говорят слова, которые звучат так. Бог дает детей и на детей дает. Почему так устроен человек? Потому что, когда он приходит домой, он начинает получать удовольствие от того, что рядом с ним растут его маленькие дети. Он видит, как эти маленькие дети делают свои первые шаги, улыбаются, а также произносят первые свои слова. Они называют его папой или мамой, и после этого происходит материальный рост в жизни этого человека. Теперь вы можете понять, почему это происходит. Потому что человек изменяет свою жизнь, наполняя ее эстетизмом, наполняя ее получением удовольствия от того, что он живет в своей семье, отдыхая от этой, отдыхая в этой семье, а также человек Делает более дорогой свою жизнь. Он отдыхает, охраняя свое тело, заботится о своем здоровье, заботится о своей психике, не загружает себя страшными программами телевизионными. Человек старается становиться более эстетичным, человек обращает внимание на то, с кем он живет, на то, из чего он кушает, на то, какая его жизнь. Человек не прячется от этой жизни, а постоянно приходит в эту жизнь для того, чтобы получать от этой жизни хоть какое-то эстетическое и внутреннее, утреннее удовольствие, он отдыхает от работы в семье, и таким образом в его жизни и получается увеличенная стоимость его жизни. Мой совет для вас такой – каждый раз, когда проснешься и тебе нужно пойти на работу, не торопись вставать, попробуй получить удовольствие от того, что ты выспался. Таким образом, обрати внимание на того человека, кто рядом с тобой спит. Постарайся понять, что этот человек для тебя еще и близкий. Постарайся встать и после этого вкусно покушать. Не торопись идти на работу, а постарайся увидеть, что вокруг тебя происходит смена погоды, смена погодных условий, что едут машины. Постарайся сделать так, чтобы день, проведенный на работе, был связан с тем, насколько ты сконцентрирован на этой работе, а день, проведенный дома, был сконцентрирован на отдыхе, который будет связан с этой работой. Так дома я рекомендую выключить свой телефон, закрыть новую и не работать, когда рядом с вами находятся ваши близкие люди, получаете эстетическое удовольствие и моральное удовольствие от отдыха с этими людьми. Не сидите дома, старайтесь постоянно разноображивать свою жизнь. Делайте так, чтобы посещение выставок, картинных галерей, рассматривание или прослушивание совместной музыки, а также эстетизм от рассматривания природы или даже обыкновенный мягкий отдых в домашних условиях – вызывал у вас чувство внутреннего подъема. Этот внутренний подъем сделает вас в дальнейшем материально богатыми людьми. Потому что, еще раз хочу сказать, наша жизнь имеет определенную стоимость. Хочу вам задать еще раз вопрос. Ребята, сколько же стоит ваша жизнь? Ваша жизнь стоит именно столько, сколько вы эту жизнь оцениваете для себя. А вы ее можете оценивать в случае, если в этой жизни появляется огромное состояние счастья, материальное благополучие которому будет способствовать огромное количество отдыха внутреннего состояния удовольствия а также крепкой и доброй семьи. Партнеры показу эзотеричная школа Кайлас Татибецкая формула.